Новый проект. Сразу сохраняем. Как? Назовем стар. Сохранить. Колонка это пространство заполненное стежками между двумя рядом лежащими линиями. Также эти линии должны иметь направление. То есть выполняться в одну сторону. Приближаем. Для примера выбираем карандаш. Укол слева, укол справа. Линия построенная. Выбираем перо. Делаем кол слева. Справа. Тянем к другому колу. Заканчиваем построение. Клавиша Enter. Выделение. Щелкаем в стороне. Наносим направляющую стежку. Выбираем карандаш. И пересекаем наши две линии. Можно Несколько раз. Все выделяем. Проходим контур. Объединить. Теперь это у нас один объект. Проходим. Расширение. Параметры. Сатиновая колонка. Ставим галочку. Наблюдаем заполненную область с различными наклонами. Как мы определили пересекающими строчками. Слева параметры этой колонки. Начнем с плотности. Плотность это расстояние между вершинами зигзага. Постоянно, например, 2. Область можно заполнить в форме Е. E. Ставим галочку. Получаем такой стежок. Снимем галочку. Компенсация. Добавляемая ширина колонки которая при вышивке и в результате стягивания ткани стежками будет равна изображенной программе. Закрепки мы уже определили. Колонка допускает укрепляющие стежки. Стежки могут быть зигзагом. Для этого поставим галочку. У нас идет зигзаг в одну сторону, потом в другую. Потом выполняется колонка. Величина отступа – это расстояние между укрепляющим зигзагом и краем колонки. Для примера поставим 2. Получаем узкий укрепляющий зигзаг, потом колонка. Расстояние между зигзагом и краем равно 2 мм с каждой стороны. Плотность зигзага определяет расстояние между вершинами укрепляющая зигзага. Отключим. Включим простройка контуром. Сначала проходит строчка вдоль края колонки. Затем выполняется колонка. Также можем отступить от края, например, 2 мм. А также задать длину стежка. Отключим. Включим простройка по центру. Обычно выполняется в тех случаях, когда на мягких тканях в результате деформации зигзаг может раздвинуться. Такая строчка его укрепит. Если нас все устраивает, нажимаем применить и выйти. Также мы можем преобразовать строчку в атласную колонку. Для примера, выберем карандаш, сделаем один укол второй, в этом же месте опять укол и новый. Выделяем. Продублируем. Ctrl-D. Оттянем в сторону. Выберем оба построенных элемента, удерживая клавишу Shift. Заливки у нас нет. Ободка. Стиль. Сделаем ширину, к примеру, 4 мм. Клавиша Enter. Первая это у нас строчка. Вторую часть выделим. Пройдем расширение. x -H. Инструменты гладью преобразовать сатин. Через некоторое время получаем атласную колонку. Выделяем. Выделяем. Проходим расширение. Симулятор вышивки. Слева у нас вот такой несвязанный угол, а атласная колонка угол обрабатывает более корректно. Закрываем. Также можно получить колонку из замкнутого векторного объекта. Для примера построим звезду. Выделим все объекты Ctrl-A и удалим клавишей Delete. Выбираем инструмент многоугольники. «Звезда», 5 вершин», «Соотношение радиуса звезды». Делаем колу слева, тянем звезду, отпускаем. Чтобы со звездой было легче работать, покрасим ее в светлый цвет. Также пройдем контур, а контур – это объект. Включаем привязку, отключаем привязку к сетке, подводим мышку к узлу, выделение, удерживая клавишу shift, выделяем звезду. Проходим контур, разделить, щелкаем в стороне, выделяем нижнюю часть, тянем в сторону. Мы увидели, как звезда разделилась. Вернемся назад. Ctrl Z. Щелкнем в стороне. Выберем карандаш. Слева внизу узел. И второй противоположный. Опять выделение. Клавишу Shift. Звезду. Верхнюю часть. Контур. Разделить. Мы отрезали луч звезды. Покрасим его также в другой цвет. Размеры у нас пока... Не волнует, потому что мы потом будем изменять размер звезды от маршерской до лейтенантской и с соответственно пересчитываться. Выделяем, заливка, отключить. Обводка, включить. Стиль водки, например, 0.1. Приближаем верхнюю часть. Выбираем изменить узлы. Добавить. Щелкаем вверху по контуру звезда-луча. вторую. Выделяем центральную вершинку. Узел на вершинке удаляем. Удерживая клавишу Shift, выделяем слева узел, построенный, и справа. Удалить сегмент. Проходим вниз. Также Наносим два укола, один узел добавляем, второе. Вершинку выделяем, удаляем. Выбираем один узел, второй узел, нажатой клавишей Shift и удаляем. Щелкаем в стороне карандаш, наносим линию, удерживая клавишу Ctrl, которая будет определять направление стежков. Боковые линии колонки должны иметь одно направление. Для того, чтобы увидеть направляющие, нам нужно пройти настройка, узлы, показывать направляющие контуры на абресе и всегда показывать абрес. Согласаемся. Стрелки слева и справа показывают разные направления. Щелкнем в стороне. Выделим луч, мы выберем контур, разбить. Теперь мы видим контурные прямоугольники, которые показывают, что у нас каждая линия отдельно. Щелкаем в стороне, выбираем правую линию, проходим контур, развернуть. Выделяем линию, правая часть, левая часть, контур, объединить, расширение, параметры. Сатиновая колонка, ставим галочку. Получаем луч звезды, заполненный сатиновой колонкой. Чтобы у нас звезда была более выпуклая, мы сделаем, добавим прострочку зигзагом, а также прострочку контуром. Значение оставим по умолчанию. Применить и выйти. Нажимаем клавишу 4. Рисунок на весь экран монитора. Ctrl D дублируем. Щелкаем еще раз, разворачиваем и помещаем на этот луч. Отключим привязку, чтобы она нам не мешала. Стрелочками можно подправить более точно. Опять выделяем Ctrl D, тянем, еще раз щелкаем, разворачиваем, двигаем и точно подгоняем. Опять дублируем Ctrl D, горизонтально отражаем. Стрелочками двигаем. Налево. Выделяем луч. Ctrl D. Отражаем. Стрелочками двигаем налево. Показ объектов. Выделяем и удаляем бирюзовый элемент. Например этот. Чтобы убедиться это он или нет. Включать, отключать показ. Показали. Удалили. Следующий показали. Удалили. У нас должно остаться 5 лучиков. Вот они. Теперь мы... Звезду выделяем и создаем нужный размер. Например, 30 миллиметров по ширине. Клавиша Enter. Клавиша 4. Длина стежка колонки может достигать 12 миллиметров. Однако, при этом стежки будут провисать. И практическая длина стежков колонки не должна превышать 7-8 миллиметров. Так или не так, мы можем измерить линейкой. И ориентироваться по клеточкам. Измеряем линейку, нажимаем клавишу M. Делаем укол слева, тянем направо. Читаем. Длина стежка получается 7 мм. Звезда должна быть у нас золотой, конечно. Поэтому мы ее выделяем Ctrl-A. Выбираем цвет правой клавиши. Установите водку. Пройдем расширение. Симулятор вышивки. Наблюдаем, как звезда построена. Там, где касаются лучи друг друга, в результате стягивания ткани, скорее всего, будут просветы, которые мы можем устранить. Для этого закроем симулятор, выберем расширение, параметры. Параметры можно применять ко всеми лучам сразу, так как они скопировали друг друга. Компенсация ткани. Добавим, например, 6. Применить выйти. Расширение. Симулятор вышивки. Теперь края колонки лучей пересекаются. И просветов скорее всего не будет. Посмотрим объемный вид. Так будет выглядеть звезда, построенная колонками. Закрываем. Файл. Сохраняем. Как выбираем ваш формат, например, DST. Сохраняем на флешку и бегом вышивать.